Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. И сегодня у меня опять сборная солянка, то есть один большой мастер-класс, который у меня был в прошлом году. Это джемпер прошлогодней коллекции Red Valentino. Он очень актуален и сейчас, поэтому я собрала все-все-все, что касается этого джемпера в одно видео. Это будет склейка из всех видео предыдущих, чтобы не искать... В кана по каналу как бы все вот эти. Единственное, что хочу, все части я имею в виду. Единственное, что хочу сказать, что э, мастер-класс не менее полезен, чем вот предыдущий, который я тоже собрала, мужской кардиган э, все части в одну. И вам эта идея очень понравилась, поэтому я продолжаю э, как бы это делать. Вот, что вас ждет в этом мастер-классе, вот такой вот анонс, это узор, вот эта клетка, очень актуальна, очень модно сейчас, вы ее можете сделать по, по этому описанию, которое у меня здесь будет в этом видео, больше и меньше, то есть на ваш размерка, как вы захотите, сейчас и у Шанель такие кардиганы, такой клеткой, вот, поэтому она очень актуальна. Далее, расчеты снизу вверх, пройма в точной рукав в этой модели расчет оката рукава расчет рукава расчет проймы как это совместить правильно рукави пройму все вы найдете в этом видео поэтому я же говорю оно не менее актуально и не менее полезно вот то есть не обязательно эта модель в точной рукав и пройма я думаю нужно всеми вот уметь рассчитать снизу вверх это все дело тоже, я думаю, очень нужное как бы, знание для вязальщицы. Ну и все, и далее идут видео от начала до конца, начиная с узора, и далее, и далее, и далее, джемпер подробно. Все в этом видео. Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия. Я Вика. Всем вам понравился, очень многим понравился джемпер от Дред Валентино. Пловер джемпер, джемпер он скорее всего в цветную клетку. Очень он оригинален, девчонки. И я вам сегодня покажу узор. Я думаю, что я попала в узор, вот, и расскажу, как детали кроя, как его связать. Ну, вкратце расскажу, подробно расскажу узор. Вот, к сожалению, я для проста взяла не очень контрастные нити. Почему-то последнее время у меня нет черного, потому что я черным, хотя я люблю безумно этот цвет, я им не вяжу, потому что вам не видно. Поэтому уже несколько лет, как я его, даже не покупаю, потому что вяжу... В основном на камеру. Значит, рапорт у нас будет состоять вот четыре вот таких вот квадрата. Я вам сейчас буду рисовать немного. Значит, ширину квадрата вы определяете сами и варьировать вы тоже их можете сами вот единственное что я сделала я просто этот кусочек потом использую на декоративную подушку я сделала протяжки на вот этой стороне и вот мне кажется что здесь вот этот цветной квадратик он выглядит красивее вот посмотрите вы или они одинаково выглядят как-то мне кажется, что здесь красивее и более похоже на оригинал. Ну как убрать вот эти протяжки на вот эту вот сторону? Я вам сейчас расскажу, хотя я этого делать не буду. Вы уж сами решите, свяжите обязательно образец. Что касается, значит, давайте, я начну и буду рассказывать. Значит, нам нужно нужно два цвета всего лишь более контрастные. Вот как в оригинале, там у нас бежевый. Давайте первый цвет темно-серый, и второй цвет светло-серый. И узор. Значит, первые два ряда. Вы меряете ширину квадрата, длину по плотности вязания. Как делала я? Вот чтобы я определила свой квадрат на 15 петель, вот они у меня 15 петель квадраты и начала вязать вот начала два квадрата у меня одним цветом и средний квадрат двумя цветами так как у нас 15 петель не может соответствовать 15 рядам я просто девчонки вязала вязала вязала и вот отгибала вот так вот этот угол пока у меня не получился квадрат И вот я поняла сколько рядов у меня в высоту чтобы получился квадрат конечно же это можно посчитать по плотности вязания но я упростила как бы. а вы смотрите вы можете считать по плотности вязания как бы, можете считать так как я так значит жемчужный узор для, для начала темной, темной нитью я вижу, одна лицевая, одна изнаночная. Это кто не знает, но я думаю, его все знают. Хотя я что-то снимала, девчонки, и просто вскользь на узоре прошлась. И мне там прям в комментариях написали, что что за мастер класс вы покажите узор. А я думала, жемчужный узор знают все. Ну, в общем, так как-то мне стало интересно. Поэтому первый ряд жемчужного узора это лицевые. резинка 1 на 1 одна лицевая, одна изнаночная. Так, теперь пока вяжу, расскажу немножечко свои соображения по поводу пряжи на этот джемпер. Я бы его связала. Вот не знаю, вы, вы, вы напишите в комментариях свое мнение, если хотите подробно. Я постараюсь сейчас рассказать все, но он не сложный. Я вам скажу вот на самом деле он сложный, его можно легко просчитать и связать единственная сложность ну не то чтобы сложность, а такой важный момент это подбор пряжи вот там я вижу такой мягкий кашемирчик, вот такой вот прям мягкий, нежный, которого у меня сейчас нет, либо мне его заказать я хочу на алиэкспресс, если вы захотите этот джемпер либо мы его вязать не будем, потому что я из другой пряжи, вот правда я, я почему-то пока не вижу она должна быть и тонкой, и мягкой и вот, вот Прям такой нежной, нежной, нежной. Вот в моем... Если вы знаете вот такую вот пряжу, посоветуйте в комментариях хотя бы девчонкам. Потому что э, я вижу только Алиэкспресс кашемир Вот этот вот как пухнорки И еще есть кашемирчик у них. Так, второй ряд. Там, где была изнаночная, вот узелок, мы вяжем лицевую. Там, где лицевая, мы вяжем изнаночную. И так далее в каждом ряду вот первый ряд вы резиночкой провязали и далее вы просто смотрите как лежат петли потому что будут сокращения на пройму рукав вот просто надо смотреть если узелок мы вяжем лицевую то есть наоборот если петелька то изнаночную Конечно, джемпер очень красивый, стоит с ним повозиться. Печь потом, конечно, стоит того. Я считаю, даже вот этот не очень дешевый кашемир тоже. У него там расход небольшой, он не будет толстым. Обязательно, девчонки, вот видите, я взяла потолщине. А узор будет смотреться, если там клеточка будет петель 25 и тонкими ниточками. Тогда он будет вообще такой шикарный, тонкими и контрастные тонкие, мягкие. Контрастные нити нужны. Шерсть. Так, значит, давайте я буду вот так вот рисовать. Первый квадрат. Э, первая нить, два ряда. Теперь я раз теперь у меня идет темный квадрат, темно-серый, темно-серый, который вяжется без полосок. И я его вяжу. Так, здесь по узору 15 петель кромочную не считая, 1 2 так это уже петля пошла на второй квадрат значит 15 петель если вы хотите протяжки здесь у вас нити должны быть вот здесь вот оставаться но я этого не хочу поэтому здесь смотрите нить я переплетаю вот таким вот образом поднимаю эту, оставляю сюда. Вот так вот эту, чтобы получились вот эти вот переплетения, да, и не было дырок. И вяжу 15 петель жемчужным узором центральный квадрат. Ну, второй квадрат. Если рапорт, то второй квадрат. По два ряда. Вот эти полосочки чередуются два ряда. Здесь много клубков будет, девчонки. Не боимся, потому что... Да куда не боимся, <с> потому что там украшено это все узлами. И вот эти узлы как раз от, переплет от связывания вот этих вот клубков. Здесь то же самое я делаю. меняю нить, тоже вот эти переплетения получаются. И вяжу серой нитью. У меня эти клубки остались от предыдущего вязания. Вы же, если у вас нет второй нити, просто привязываете. Вот будете чередовать. В принципе, у нас на два квадрата. Один моток, второй серый. То же самое, это уже пошел клубочек на следующий, как бы, аэропорт. И в каждом раппорте у нас два клубка задействованы. Вот. Так как я там смотрю, у нас в оригинале, в, в этом джемперочке, по центру идет вот светлый квадрат, и от него уже расходятся дальше, в зависимости от размера, там вот так вот три квадрата, и еще по кусочку вот этого светлого вот здесь вот. И э, так здесь вот смотрите я оставляю сюда нити вы если хотите вот такую вот сторону об, свяжите образец и посмотрите ну то есть определитесь что вы как бы хотите вот второй кубок конечно же неудобно куча клубков, но ну, оно того стоит я считаю так 15 петель Теперь здесь, с этой стороны, я вот так вот переплетаю эти ниточки и вяжу центральные 15. Вот 15 провязала. Снова переплетение. Я ж говорю, если будет на той стороне, то у вас на той стороне будет сзади переплетение. Ну, наоборот, то есть одно и то же. Вот и все. Пока это 4 ряда. Ну, в, в любом случае, 4 ряда сколько в высоту вы определяете эти либо расчетом по плотности вязания либо вот так как я вам показала теперь я начинаю с первого ряда один общий провяжу и потом снова то есть через два ряда меняется это все дело этот мы темный вяжем а это мы вяжем полосатой вот сколько полос получится столько и получится в высоту значит здесь у нас 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. И один у нас тут будет общий потом. Ну, вот сколько их, это у каждого свое, в зависимости от количества петель и плотности так смотрим я провязала на что я ориентировалась вот определяем высоту в начале в самом и вот сколько у меня промежуточных полосок 1 2 3 4 5 6 7 вот проверяем а их должно быть потом соответственно и здесь 7 и здесь 7 везде То есть, это мы определяем на начальном этапе вот я посчитала: смотрите 1 2 3 4 5 6 7 вот и завершаем мы все цельной полосой из основного цвета. Вот она, темно-серый, потом светло-серый. То есть мы переходим цельными полосами между вот этими вот квадратами. Значит, я сейчас вяжу темно-серую, это значит я отделяю. мне приходится подтягивать так да, где у нас свободная нить обязательно подтягивайте чтобы не было там дырок чтобы все было красиво максимально аккуратно Так, теперь у нас вступает в работу вторая нить дополнительная, серая. Я ее привязываю. у нас идет два сплошных ряда теперь серой нитью всегда мы отделяем два темно-серых два светло-серых то есть здесь два светло-серых два темно-серых это цельных которые они делают вот эти вот четкие переходы между вот этими квадратами то есть мы не сразу переходим на вот это вот частичное вязание вот такими 4 рядами 2 и 2 как бы разделяем устанавливаем границы, так скажем, между этими квадратами и тем самым они получаются очень четкими и ровными. Так, что у нас теперь, у нас здесь идет, теперь перемещается сюда цветной квадрат, а здесь однотонный. То есть здесь у нас, в принципе, то же самое, только меняется местами светлое-темное, а здесь светло-серое. Ну, а это уже начало второго рапорта, значит, здесь я. У меня пошли два ряда темной нитью. Вот то же самое. Чередуем здесь светлую темную нить по два ряда. Я оставляю вот все все нити здесь. Сейчас я вам покажу, как я перехожу. Но если вы хотите вот эти вот узлы как бы декоративные, ну, висящие, то вы обрезаете и связываете и оставляете их на лицевой стороне. Так. Куда ушла все здесь у меня нить вот смотрите есть предыдущего э, рапорта я ее переношу сюда и вяжу центральный как бы второй серым если у вас нет привязываем оставляем узел если вы ее отрезали в предыдущем ряду то есть одна у меня осталась здесь а это здесь То есть получается у нас уже здесь две серые. И одна, две светло-серые в рапорте. И одна темно-серая. Потому что вторая у нас уходит вот сюда во второй рапорт. И она у нас здесь. Ну, она здесь, в принципе, то и была. Я думаю, вот поэтому и пришла идея у дизайнера эти концы, которые у нас. образовываются, обрезаются, использовать как декоративную отделку. и Каждую, каждую клеточку мы меняем а, понятное дело, что если будет шире полотно, то клубков будет больше и придется поиграться с этим всем, что не так все просто так, следующий у меня ряд цельный светло-серый и так далее я продолжаю все то же самое то есть вывязываю теперь на вот этих вот частях полосы, а эту цельную вяжу Так, и смотрите, что получается. Я провязала все точно так же, как и здесь. То есть вот этих промежуточных, теперь у меня промежуточные темно-серые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть ориентируемся на дополнительный цвет, не на основной, потому что основным мы начинаем и заканчиваем. Основной цвет, чтобы правильно вычислить, это цвет однотонного квадрата. Вот здесь у нас основной темно серый, а здесь он светло серый. Вот. И в принципе закончила я двумя рядами темно серого, потому что здесь, ой, светло серого, потому что здесь у нас основа светло серой. И опять же перехожу на темно серую основу, как я начинала видео. То есть вот в принципе вот это относится к следующему рапорту. Раппорт у нас вот эти вот 4 квадрата, которые, я надеюсь, вы поняли, что величина квадрата вы определяете сами. Так, теперь по поводу девчонки. Классная подушечка будет, да? Тоже как идея для подушки отличная. Теперь, девчонки, по поводу самой выкройки изделия. Что у нас есть? У нас есть классический вточной рукав, классическая пройма, Никаких выточек по линии талии, ничего там нет. Я так предполагаю, есть скос и есть небольшой вырез на горловину. Это что касается спинки. Передняя деталь. То же самое классическая пройма. Более глубокая для передней детали. Неправильно нарисовала, как обычно. Тот же скос плеча и круглая горловина более глубокая. Все, и рукав классический. Все по классике, девчонки. Всё, все вот эти схемы по вычислению проймы, аката рукава, акат классический вточной. Вот. И нигде никаких обвязок, кроме как по горловине, там чередуются у нас полосочки вот этих двух цветов. Все. Единственный нюанс это швы наружу и вот эти вот связывая завязки нитей на лицевую сторону это вы тоже можете регулировать нужны они вам эти швы или не нужны нужны вам эти висящие нити или вы хотите вот такое чистое красивое клетчатое полотно это уже на ваше усмотрение на ваши пожелания все как вы хотите и естественно ваша реакция мой подробный мастер-класс как хотите, все, все, все возможно. Увижу в первый день по реакции, если да, то заказываю сразу ниточки, я закажу лучше на Алиэкспресс. Я вам оставлю, наверное, ссылку, чтобы приблизительно вы понимали, о чем я говорю, о каких нитках. Вот я их вижу именно в этом изделии. Позитивно. Ну а если будет позитивная реакция на этот ролик, и если будет ваше желание, то понятное дело, что я быстренько заказываю. И быстренько вяжу, как только придут, придет пряжа, я вам сделаю этот джемперочек, если нужно. А на сегодня это все. С вами была Вика, Школа рукоделия. Всем пока-пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа рукоделия, я Вика. Сегодня у нас первое видео, начало вязания этого джемпера, который я разбирала от Red Valentina, который крупную клетку квадратик такой красивый вот сегодня мы с вами поговорим о пряже сегодня мы посчитаем начало переднюю и спиночку деталь и начнем вязать далее еще будет я так предполагаю еще два видео одно будет подробно с расчетами проймы скоса плеча и и одно с расчетом рукава вточного э, рукава с расчетами с формами вот ну в общем в общем три видео я планирую поэтому на поэтому джемперу так что вы можете начать вязать и такой вот мини совместничек мы с вами сообразим вот примерно одно видео в неделю так вот чтобы вы могли начать кто хочет от начала до конца подождите когда будут все три части и вы сможете связать от начала до конца я же начала вязать сейчас и и вяжу вот вот так вот постепенно разделить решила решила потому что проем расчеты проймы расчеты оката рукава они пригодятся потом в последующем как отдельное видео как отдельный урок поэтому это все будет распределено на три видео вот Значит, что касается пряжи, я опять вяжу моей милой подписчице из ее пряжи, поэтому я на этой пряже останавливаться не буду. Одно лишь скажу, что у меня несовпадение плотностей, вот что она мне дала, здесь 150 метров в 50 граммах, а здесь 200 метров в 50 граммах. Это не очень удобно и не очень я попадаю как бы в изначальную плотность, которую я считала по вот этой вот пряже. У вас этого не будет. Вы купите хорошую, ну в смысле одинаковую пряжу и будете вязать из нее. Из либо тут вот, в принципе это у меня и не будет привязки на плотность. Единственное, что хочу в среднем выбирайте где-то около 200 метров в 100 граммах. Внимание. Э, вот что из бюджетной могу посоветовать вот что подсобирала что у меня есть значит если хотите пушистик здесь у меня половина на половину получилось если хотите пушистик из бюджетной пряжи alize angora gold в два сложения прекрасно по, э, получится и мягенько и пушистенько можно ее скомбинировать один к одному с alize superlana tick либо вот, у меня сейчас нет этой пряжи. Сейчас я в Чехии в данный момент нахожусь. Вот, смотрите, прекрасно получается. так как мы на мужском джемпере комбинировали, я вернее, и ту и ту ниточку, прекрасно получается. Вот. И еще сюда бы я добавила Lana Gold 800. Вот из этой шкалы Alize Angora Real 40, Angora Gold, Super Lana Tick и Lana Gold 800. Вот из этих четырех Пряж. В два сложения можно комбинировать либо совсем пушистик, в два сложения, или эту, или эту. Тут вся разница этих, вот представьте, что здесь лежит еще Lana Gold 800. Разница в составах. Lana Gold 800 и Реал 40 это теплее пряжа, там больше шерсти, больше ангоры. Эти две пряжи э, менее теплые, там меньше шерсти, но они и дешевле. Поэтому, вот, определяйтесь по, как бы, своим предпочтениям. Если хотите дорогой джемпер, пожалуйста, купите свою пряжу, и вы с легкостью рассчитаете сейчас со мной на вашу плотность вязания. Ничего не, не случится, все получится у вас, так что не переживаем. По поводу э, количества. Начинаем, я так думаю, от... 6 мотков потому что 4 может хватить то есть 2 и 2 если допустим брать разные 4 может хватить на маленький размер да на эсочку. Ну, на эмочку может быть и, ну, хватит на м я думаю если вы чуть больше берите лучше 6 мотков чтобы пусть лучше останется чем потом с ума не сходить и не до заказывать потому что они потом и отличается пряжа по окраске потому что разные партии и могут может отличаться и может потом быть большая неприятность вот кто из украины пожалуйста под видео ссылочка вы можете заказать у нас эту пряжу вот именно вот эту бюджетную вот кто из других стран по названию турецкую пряжу вы с, лег... с легкостью найдете она есть в интернет-продажах магазинах она довольно популярная. вот так спицы у меня 325 связала я образец сейчас покажу образец И одну деталь рассчитала. Вот если врать нам, и уже я, я ее, кстати, вот видите, уже вижу. Сейчас мы с вами. Так, сейчас я с вами пройду. Вот он образец. Кстати, что не сказала, что хотела сказать, да не сказала. Вот образец этого узора. Есть отдельное видео с разбором этого узора. Вы его обязательно, прежде чем начать, вы его посмотрите. Потому что я ссылку под видео тоже оставлю. И в конце видео там будет выскакивающее окошко на этот узор. Ну, когда заканчивается видео, вот в конце рекомендации выскакивает вот там я тоже оставлю это видео обязательно прежде чем начать посмотрите этот узор кто не смотрел потому что я на узоре останавливаться не буду подробно Худе ругают меня за это, но я считаю, что узор нужно э, пробовать вязать до того, как вы начинаете вязать вещи. потому что не все узоры людям под силу, не все, не все иногда понятно. Поэтому вот моя рекомендация такая. Многие там возмущаются, вот надо с узором, прям нет, надо узор отдельно, я считаю. Ну да ладно. В общем, видео с узором будет, вернее, ссылка на него будет. И вот я связала образец. Все я вяжу в два сложения, как бы, то есть 200 метров у меня тут в 50 граммах. Но если перемотать, то это в два сложения, то это 200 метров в 100 граммах. Вот. И измерила я этот образец. У меня 20 петель, это 9,5 сантиметра. Я сейчас прохожу с вами по расчетам. Вот вы вяжете образец измеряете его у меня это 20 петель неважно сколько вы для образца наберете петель у меня это 20 петель 9 с половиной сантиметров вот и мне нужно набрать неизвестное количество петель в ширину деталь у меня 50 сантиметров вот расчеты как я считаю 20 умножаю на 50 это у нас 1000 получается и эту тысячу вот эти два числа я умножаю и делю потом на это число делю на 9,5. с половиной и получается у меня 105 петель вот и по образцу это чтобы рассчитать точно по образцу девчонки там три квадрата до да? чтобы она также села красиво нам нужно сделать 3 квадрата и в по бокам вот маленькие, как бы дополнения, что у меня получилось. Смотрите, зачерк... зачеркивала на мои 100 на мои 105 петель. Я сначала посчитала по 25, потом решила, что это много на боковушке. Да. И я пересчитала на 27 3 раза по 27. Да? Это 81. Вот здесь, вот 81 и 12 и 12 это плюс 24 равно 105 петель то есть вы высчитываете вот примерно я примерно считала девчонки вот так вот пораскинула и визуально решила что 27 это как раз нормально ну 25 мне показалось мало потому что на боковушке потом бы получилось по 15 петель и это мне ну, показалось что много ну вот вот тут вот формула никакой просто визуально да если очень большой размер, то можно 5, но главное, чтобы вот эти вот центральные, я так думаю, части, у вас была одна по центру, а остальное уходило в стороны, то есть корректиру... разница будет вот в этих вот а, числах. Да, то есть нам важно вот здесь вот три расположить по центру три штучки и вот на свои 105 петель вот так вот я решила что будет по 25 а здесь вот можно разделить на 4 и четвертую разделить на боковушки вот таким вот образом я распределила и что мне нужно значит первым делом я 5 клубков. Вот 5 секторов у меня 5 клубков, девчонки. И начинаю я набирать. Вот первый у меня белый. Начинаю, вот смотрите, обратите внимание, что этот первый у нас будет из расхода на больше всего. Поэтому я на него беру большой клубок и набираю 12 петель. 12 петель это включает и кромочные. Так что набираем. 2, 3, много. Большую нить оставила. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Далее, что я делаю? Я беру черную нить. Так. Ложу ее сюда. Ой, господи, не так. Не так, не так. Вот так вот. И привязываю ее вот этой белой ниточкой. Ну, мне же надо больше. Таким вот образом. То есть я ее зафиксировала белой нитью. И теперь набираю 27 петель. Зафиксировать надо двумя узлами. Вот смотрите, что делается. Так, фиксируем двумя узлами. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать. Короткая нитка. 16 ай, не хватит. Так, по новой. Я теперь эту возьму как вспомогательную. За основную возьму от клубка один, два, три, четыре, пять, шесть. 27. Теперь снова беру белую и точно также оставляю на набор на наборный край, а черной ниточкой привязываем. Видите, у меня одна махер пушистика одна такая. Так, снова 27 семь. Раз, два, четыре. 21, 22 23 24 25 26 27 есть снова черную есть у меня вот миска я сюда все буду складывать складываю все клубки сюда вот, отмеряю черную для набора и тоже привязываю ее сюда. Ниточки там в оригинале, ниточки у нас там висят все красиво, декоративно. Я пока еще не знаю, сколько я буду, как бы, вернее, не знаю, что я буду делать. Будут они у меня висеть и будут ли у меня швы как бы наружу либо они будут вовнутрь, это я еще в процессе решу для себя. Так, 27, семь. Следующих двадцать семь, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать семь. И последний клубочек 12 петель белых. Я привязываю. И все с набором мы закончили вот там у нас не ни резинки ничего внизу нету поэтому у нас такой по цвету набор поэтому вот так вот у нас сегодня так и последние 12 петель 3, 4 5 6 8 9 10 10 11 12 все я набрала свои 105 петель вот так вот это выглядит далее далее я вяжу отдельно от каждого кубка соответственно об этом как как бы как перекрещивать нити я в узоре говорю в том видео где у меня узор про узор сам тоже говорю но сейчас кратко это жемчужный узор основной это одна лицевая одна изнаночная первый ряд ну и второй сейчас покажу вам вот что еще высота квадрата определяем тоже ну, как бы я все а, а, об этом Четко говорю в этом видео по, по, по Здесь мы продолжаем узор Если здесь была лицевая То далее мы вяжем по узору изнаночную Одна лицевая, одна изнаночная То есть все, что касается узора В этом отдельном видео вот, вы разбираетесь с узором вы подбираете пряжу вы начинаете считаете на себя и до проймы мы вяжем ровную ровную деталь сейчас вот по, э, этими квадратиками что хотела еще вам сказать что квадратики у нас могут быть абсолютно разной величины я просто следую, пытаюсь как бы максимально следовать оригиналу вот вы же вы можете их сделать не три вот основных а пять основных они будут мельче а, да, они будут как бы, они будут мельче, это уже на, зависит от ваших, как бы вкусов и предпочтений, девчонки нет никаких ограничений, я просто пытаюсь, лично я пытаюсь сделать вещь максимально похожую на оригинал, не полная копия опять же, кто будет искать расхождения, не ищите, пожалуйста, полную копию, я не пытаюсь, я максимально приближаю, вот, далее, что еще хотела сказать, что вам важно сейчас, да все уже сказала, а вещи, на самом деле, девчонки, кажется, такой устрашающей, сложной, на самом деле, этот узор несложный. вы просто меняете, два ряда меняете ниточки, один ряд вяжете, цельная ниточка и оно все очень просто легко идет единственное неудобство это много клубков вот все что в этом свитере сложного так это много клубков пройму я считаю и окат рукава рассчитать я думаю это нужно даже тем кто не умеет даже полезно будет рассчитать эту пройму вот поэтому сложности в этом я тоже не вижу как бы в этих расчетах вот что еще хотела в этом видео вам донести какую информацию а еще вот в начале видео я сказала девчонки что мы сначала довяжем пройму нет мы будем действовать по моему плану вот так как я вижу для меня это самый удобный, комфортный процесс, ну как бы последовательность, то есть я до проймы всегда вяжу вещь вот, далее я начинаю вязать рукав, почему я вам объясню, потому что я по, по этой вот части связанной вещи уже могу определить сколько мне петель набрать то есть я уже по полотну определяю не по образцу я считаю, а считаю по полотну, высоту рукава да, я уже четко могу просчитать количество ряд так а здесь вот второй ряд девчонки там где изнаночная вот узелок мы вяжем лицевую где лицевая изнаночную то есть меняем местами вот то есть по, по детали спинки или переда мы можем четко определить рукав вот а здесь у нас клеточки мы вообще можем четко эти клеточки рассчитать. Не по образцу. По образцу оно все равно получается расхождение, девчонки. Не получается четко следовать как бы той плотности. Все равно образец маленький образцы желательно вязать побольше, потому что на маленьком образце нет точного расчета. Вот так что вот так вот. Вот вы свяжите образец с узором, постирайте его, посчитайте, научитесь узор. И сейчас мы вы смело можете кто хочет это будет это вязать то смело можете вязать до проймы вот две детали переднюю и спиночку вяжем и наслаждаемся все я думаю что все далее мы просто вяжем вверх меняем эти клетки вот они у меня меняются клеточки вы делаете все то же самое, как определить высоту клетки, я говорила. Опять же, это все в том видео, обязательно посмотрите, попробуйте узор на образце. Вот. И вяжем вверх до нужной нам высоты, вот до проймы, вы по себе меряете, до проймы. Можно, девчонки, кстати, кто не хочет швы наружу, я уже, я же говорю, я вижу, я э, максимально как бы хочу приблизиться к оригиналу вы же девчонки кто не хочет вязать с этими швами наружу вы можете набрать спинку переднюю деталь круговую и здесь вот сделать тоже клетку в конце то есть рассчитать это все количество в два раза больше набрать петель в круговую и рассчитать это на 4 4 да, 4 4-8 квадратов, и они у вас будут одинаковые, нигде не будет никаких, то есть очень будет все красиво, вот, все в клетку, в одинаковую, вот, и я считаю, будет очень хорошо. Да, в круговую связать это в том случае, если вы не хотите вот этот вот декоративный шов наружу как по оригинале. а если просто хотите обычный шов, то он вам, вам в принципе-то вообще и не нужен просто наберите в круговую и вяжите сейчас до проймы далее будем вязать дальше, все, девчонки я думаю, уже наговорила вам нужной информации на сегодня все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 что здесь у меня вот я нарисовала 1 2 1 2 рапорта и здесь целый рапорт то есть здесь у меня 27 петель здесь у меня э, если 27 у меня рапорт делим пополам это 13 с половиной я округляю до 14 петель то есть всего у меня здесь 55 петель правильно я набираю теперь я считаю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 36 это у нас будет 84 ряда что что это я считаю это я считаю количество рядов которое у нас будет использована для добавлений вот они от с этой точки с этой точки по вот эту точку это 48 1 квадрат и 36 и 36 второй квадрат это у меня 84 ряда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 75 значит 75 петель у нас рукав теперь нам нужно рассчитать акат рукава сейчас я его рисую это у меня сгиб да это у меня там идет дальше рукав и акат действуем по классической схеме делим акат рукава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 можете не, не рисовать вообще. Ну, оно, когда она рисована, она выглядит более наглядно. Значит, три петли я закрываю. 1, 2, 3. И вяжу по узору до конца ряда.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 я с вами на сегодня прощаюсь. С вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня у нас третья часть. Продолжение джемпера у Ред Валентина. Все предыдущие части оставлю вам ссылочку под видео в описании первую вторую и еще есть одна часть с разбором вот этого узора мы уже связали дупруми переднюю деталь и спинку и мы уже связали рукав а как рукава это все у вас уже должно быть связано кто кто кто кто вяжет со мной значит сейчас мы сделаем расчет девчонки чуть-чуть у меня напряг с пряжи мне придется докупить поэтому я в этом видео вот сколько у меня хватит пряжи я вам расскажу посчитаем и переднюю деталь горловинку сделаем на этом не хватит пряжи и посчитаем спиночку вот чтобы вы могли закончить без меня потому что мне придется я так понимаю ну совсем по чуть-чуть по 50 грамм пряжи у меня не хватает приблизительно вот представляете а мне проблемно здесь ее как бы и найти поэтому пока я найду я вот это вот а то, а то у меня уже девчонки подгоняют вот, значит, что мы. Я вот рисую пройму передние детали. Сейчас мы все вот э, будем рассчитывать. Здесь как бы мы основываться будем на вот этот плечевой узор. Так, я измеряю сейчас свою ширину плеч. Вот. Ширина плеч у меня 41 сантиметр. Вот, и я ее размещаю вот так вот по центру вот этого узора. И получается что вот эти вот петли вот я даже не считаю по плотности ничего я просто разместила по центру Вот максимально упрощу для вас эти все расчеты вот получается что по боку мне нужно убрать 2 4 5 6 7 14 15 петель 15 петель это не классический расчет это мой наработанный, которым я пользуюсь, девчонки, упрощенный. Поэтому сейчас все, все мои, которые недовольные, пожалуйста, и, и все, которые правильные, правильные, вяжите по своим расчетам. Значит, как я разделяю эти 15 петель? Я делаю вот таким вот образом всегда, всегда. В передней детали, в спинке чуть-чуть по-другому. То есть я беру за основу значит 4 3 2 это у меня сколько 9 петель и далее пошло остаток разделяю на единички заканчивая единички все я больше никаких супер-пупер в э, спиночка чуть по-другому я вам это скажу это самый самый простой расчет самая простая формула я же говорю годами ею пользуюсь я не делаю слишком сложных там умудренных расчетов на пройму вот так я всегда вот значит у меня 4, 3, 2, это 9 10 11 12 13 14 15 то есть шесть раз по одной 4, 3, 2, 1, 1, 1 и 6 раз по одной. Э, вот, вот мои расчеты, как бы, никак, по, по, в принципе-то, никаких расчетов. Вот оно. Если, допустим, ну, в принципе, там и туго вяжем. Если у вас э, здесь оно максимально подойдет. Поэтому беру свою вот эту формулу, беру свое вязание, таким вот образом вяжу. Единственное, что э, я не сделала. Плавного перехода в, в рукавах. Это для тех, кто будет э, швом наружу вязать. 2, 3, 4. Закрыла я 4 петли и вяжу ряд до конца. Тут, особенно здесь же мы помним, девчонки, подождите, подождите, да. Здесь мы помним, что мы находимся одинаково, у нас должно быть одинаково. Вот, то есть здесь вот этот квадрат. Начало квадрата и начала закрытия петель. Вот не забудьте. Это, ну, это все было в предыдущем видео, девчонки. Это касается именно этого джемпера. И это касается именно этих клеток. Да? Я же сейчас вяжу вверх. И делаю вот эти вот закрытия в начале каждого ряда. То есть параллельно я вяжу ну, точно так же, как рука. Криво. Ч 4, 3, 2, 1, 1, 1. 4, 3, 2, 1, 1, 1. И так далее. То есть до... Делаем... Выполняется обеих сторон эту пружинку. Ох, я нарисовала. Ох, и художник, Вика. Смотрю, девчонки. Своих видео так красиво рисуют, обеконечно, а как курица. Так, Ну и в изнаночном то же самое. И точно так же проходимся по всем сокращениям. В следующий раз это будет три, потом 2, а потом по одной. 4 или даже ряд до конца точки что у меня здесь смотрите вот я сделала все вот эти вот сокращения как я 4 3, 2 1 2 3 4 5 и 6 и еще провязала 1 2 3 4 5 и 10 рядов без сокращений. Вот это так выглядит сейчас. Если вам сейчас лучше... Сейчас мы будем, будем, будем определять. Вот теперь вы берете свой рука. Сейчас мы просто нарисуем. Значит... 4, 3, 2, 1, 2. 4, 5, 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, плюс 10 рядов я провязала ровно и предполагаю, что сейчас будет горловина. Но для начала, девчонки, вот смотрите, я складываю пополам рукав, вот где-то 2 сантиметра от сгиба, это у нас пойдет на... Я складываю пополам рукав. И вот мне нужно переконтролировать мою пройму. Я ее прикладываю к рукаву. Вот совпадает у меня начало-конец. И здесь вот, видите, сколько у меня осталось. Я сейчас измерю. 10 сантиметров. А глубина горловины у нас так и будет где-то 10 сантиметров, но у меня еще будет скос плеча, поэтому я еще вяжу 3 сантиметра в высоту, а потом начну делать горловину, правильно? 3 сантиметра потом горловина плюс скос плеча в принципе правильно значит я еще провяжу 3 сантиметра вот узоры и начну делать скос плеча ой вернее выйдет горловина. девчонки я связала три сантиметра смотрим смотрим всего у меня сколько здесь рядов сейчас раз два три четыре пять шесть семь, восемь, девять, десять значит 20 рядов всего значит у меня здесь 20 рядов и Давайте вот этот участок обозначим. 20 рядов. И сейчас я буду делать горловину. Горловину, девчонки. Так, еще, еще вам хочу показать, как бы подробнее, на что я основывалась. Вот смотрите, если вот так вот приложить к рукаву. Вот видите, здесь у меня все прекрасно, красиво совпадает. Вот. И получается вот этот вот кусочек, который остается. Его мы... Измеряем вот это и будет наша глубина горловины. Этот кусочек. Вот ориентировочно, девчонки, сколько мне еще здесь осталось. Так, и вот этот, смотрите, кусочек, который остался. Смотрите, я считаю, у меня 7,5 сантиметров. И плюс еще два с половиной три сантиметра скос плеча. То есть. В целом у меня глубина горловины будет около 10 сантиметров, что я и хочу. То есть по вот этой вот части плюс скос плеча мы ориентируемся, определяем глубину горловины. Теперь я определяю ширину горловины. Смотрите, тоже визуально. Вот один квадрат у меня 16 сантиметров, я где-то продлю ее на 18 сантиметров см. вот смотрите у меня средний квадрат и 3 петли отсюда 3 петли отсюда из этого квадрата это и будет моя горловина сейчас считаю 27 плюс 6 33 петли моя горловина проверяю сейчас 1 2 4 5 6 7 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 1, да, 33 петли. Значит, что я для этого делаю? Значит, у меня будет вот средина и вот так вот, то есть 3 закругления, то есть у меня будет круглая горловина. Всего у меня 33 петли здесь, то есть по центру, господи, опять художество своим. По центру я закрою 11 петель чтобы выровнять как бы и останется что у меня здесь надо будет закрыть 11 и здесь 11 давайте для начала вот схему горловины как бы петли количество закрытия я рекомендую вот так вот сделать как и у меня я вяжу до центра и закрою центральные 11 петель кстати можно немножечко уменьшить не 33 не 18 сантиметров как я отмерила а чуть меньше потому что я не люблю под горло сильная горловину поэтому я делаю такой вот, ну, свободный вырез так значит 33 петли вот вот эти петли у меня на плечо что вполне себе как раз визуально я вижу как раз плечу больше и не надо меньше и не надо так 11 петель вяжу 1 2 3 4 а здесь у меня 3 белая нить 4 5 6 7 8 9 9 Десять, одиннадцать. Теперь одиннадцать центральных закрываю. Раз. Два. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. 8 9 10 11 так сейчас я еще проверю здесь у меня значит отсюда три раз два 4 5 11 все правильно теперь я вижу правую полочку отдельно здесь продолжаю узор и знаете что я вам рекомендую повторить вот эту вот часть то есть здесь не нужно 11 петель сократить это будет 4 3 2 9 10 11 и 2 раза по 1 то есть сделать круглый вырез таким вот образом то есть не заморачиваться да? закруглим его вот так вот то есть со стороны горловины я сейчас буду делать вот такие вот сокращения но уже со следующего лицевого ряда По тому же принципу 4, 3, 2 и 1, 3 раза. Продолжаю вот таким вот... Давайте я еще провяжу, покажу, где эти сокращения. Так, вот теперь мне нужно отрезать вот эту нить потому что ее нужно приделать сюда начало ряда потому что здесь у меня должна быть черная сейчас и начиная с начала ряда я закрываю сначала 4 петли раз два 4 и так таким образом вяжу при этом делаем вот эти вот сокращения так, вот смотрите половинку я сделала эту осталось у меня 21 петля здесь теперь еще контролируем в процессе все обязательно контролируем с рукавом сверяем пробу, про сейчас я вот так вот... Так. То есть вот где-то 3 сантиметра мне нужно еще высоту довязать ровно до скосов плеча. Больше не надо, здесь где-то 4, но сантиметр мы на посадку вот так вот оставим, на посадочку что 3 сантиметра я еще провяжу это при моей плотности где-то 10 рядов но ну, ориентироваться на 3 сантиметра то есть от сокращений 3 сантиметра еще вяжу но в любом случае контролируйте по своему рукаву вот я провязала 10 рядов видите теперь смотрите здесь контролируем чтобы все у нас совпало Видите, чуть-чуть осталось, это нормально. И сейчас я начинаю делать скосы. У меня 21 петля скоса, я буду делать по 4 петли. То есть закрываю со стороны рукава 4 петли. 2, 3, 4. И так каждый раз стороны трое, рукава я закрываю по 4 петли пока все петли у меня не закроются у вас может быть другое количество петель вот то есть если, допустим, у меня это будет 4 раза, я закрою, потом оставшиеся петли, то у вас может быть 5 раз. там не пугайтесь. Можете по 5 раз закрывать, по 5 петель закрывать. Меньше скуса будет не такой, как бы крутой, помягче. В общем, смотрите, все очень индивидуально. Но мне кажется, как раз по 4 петли, самая она. 3. По 4 петли у меня 1, 2, 3, 4 и последний вот 5 на да, вот такой вот скос рукава плечика у меня получился вот и вот он, она моя пройма теперь что я буду делать теперь нам нужно мне вернее посчитать я вот так вот прям нарисую на отдельном месте давайте на отдельно значит пройму спинки она у нас будет чуть другая. Значит, те же 15 петель, которые я сокращала, 15 же, да, 15, в проме передней детали. Но там, вот смотрите, там у меня было 4, 3, 2, 1, 1, 1. Теперь же мы, вот эти 4, мы их переносим вверх. Что мы с ними будем делать значит теперь у меня здесь 3 2 6 раз по одному 2 3 4 5 6 все как было кроме вот этой четверки и четверку мы определяем вот так 1 2 3 4 1 1 1 1 разделили эту четверку через три ряда в каждом четвертом вот, понятно, да? И здесь у нас три ряда. После последней единички провязываем 3 ряда, потом делаем сокращение. Провязываем 3 ряда, делаем сокращение. То есть у нас здесь скус будет более такой плавный. Я вам потом в сравнении покажу. То есть сейчас я вяжу вот эти вот, эти вот сокращения. Делаю 3, 2, 6 раз по одному и четыре раза в каждом четвертом ряду. Так, провязала я спиночку, смотрите, и провязала вверх. Я сейчас вам покажу свои сокращения. Господи. И покажу разницу, чтобы вы понимали. Вот я уже сравняла, как бы, плечика между передней деталью и спинкой. Смотрите, видите, вот здесь вот есть на спинке, там оно сравнялось, все. вот видите а здесь вот на спиночке такие крылышки есть больше как бы шире что так и должно быть Тоже самое с этой стороны смотрите. Вот. и что касается горловины вот сейчас еще у меня по два ряда ну, в общем вяжу до вот этой вот точки вот. И там, в этой точке, что я делаю? Я продублирую горловину с передней детали. То есть, я закрою 11 петель. И далее, как у меня там было 4, 3, 2. И два раза по одному. А я сделаю два раза по 2. Это скос. И здесь 21 петля. Здесь по центру 11 здесь скос тоже 4 3 2 2 здесь 21 петля и здесь одновременно вот я неправильно нарисовала вот вы закроете среднюю часть и одновременно скос по 4 петли делаем вот если в передней детали сначала мы сделали вырез провязали а потом скос то здесь у нас все одновременно и все и закроем 5. Вот закрыла я спиночку, вырез, вот он моя передняя деталь, если сложить лицевыми сторонами вовнутрь, сейчас я сошью плечики, я не показываю девчонки, потому что черное, ничего не видно, я думаю тут ничего нового я для вас не сообщу. Сшиваю плечи и наберу по кругу петли для горловины. Так, вот я набрала, девчонки, 106 петель. Набрала сначала на круговые спицы. Потом власть меняется, как обычно. Пересняла на вот эти, вот, на носочные. У меня всего 106 петель. И я вот один ряд провязала изнаночными петлями. Далее перехожу на резинку один на один. Что хочу сказать. В оригинале там основа темного цвета. Но у меня очень мало осталось ниточек. Поэтому, ну, черных... Белых больше, поэтому я за основу беру белый, а добавлять буду черный. Ну и потом вам скажу, сколько каких рядов я провязала. профессиональных планов. Так, девчонки, смотрите, что я сделала, сколько я провязала. Я все-таки решила хотела одинарную, потом решила двойную горловину. Я сейчас подощу но это не обязательно. Вот я написала, что что я, как я провязала, первый ряд у меня изнаночный, потом три ряда белой нитью, 1 черная, 1 белая, 1 черная, 1 белая, 1 черная, и далее 12 рядов белой нитью. Но это не, как бы, не шаблон. Сейчас я обрезаю нить, и я подошью, ну, чтобы была двойная. Конечно же, я же говорю, изначально я собиралась делать... одинарную горловинку сюда я буду вот эти вот все концы про продевать и еще что вот это вот как бы край там где набирались петли подшивать буду сюда там где в те в ту петлю которую я набирала чтобы чтобы чтобы все было красиво то есть прячу вот этот вот краешек так вот она Сюда начинаем смотрите что, тоже, чтобы не перекосило если будете делать так как я если одинарную, то там не 12 рядового а ряда 4 может быть пробежите чтобы и закройте иглой либо ну, как вам удобно так это у нас туда пойдет, пойдет туда в общем следите перекосы за перекусами если подшиваете и продеваете все ниточки туда вовнутрь. и получится у меня двойная горловинка вот подшиваю я смотрите вот такая вот у меня получится Так, девчонки показываю вам протянула все все ниточки очень удобно кстати думала что вот большое множество узлов как-то повлияет на эстетический вид изнанки вот посмотрите вот благодаря этому узору вот у меня затянуто они все насколько классно затягиваются все ниточки получается все очень красиво кто, конечно, хочет их висящими, все вытаскиваем на лицевую сторону и оставляем висящими. Я этого не хочу, поэтому, вот смотрите, я разутюжила, убрала все и сейчас буду сшивать. То же самое я сделала, о господи, маски даже в камере, представляете, до чего мы дошли. Вот моя горловинка. Смотрите, я ее тоже подутюжила. Вот так вот она выглядит. Плечики. Изнанку показываю. Все. Все продела, Все замаскировала. Так, теперь первым делом я пришиваю руками. Я все делаю, как бы швы у меня будут спрятаны. Поэтому сначала я фиксирую. Складываю лицевыми сторонами вовнутрь. Вот мой центр, я его фиксирую на шов. Так, и тут смотрите, какой нитью сшивать. Я буду сшивать здесь, наверное, буду менять. Вот кусочек сошью белой, вот здесь вот. А далее пойдет черным, вот смотрите. Рукав сидит, все, пройма наша сидит. Методом научного тыка, упрощенным моим методом, все сидит прекрасно. Так, вот булавочками я все подкалю подготовлю и саши клетка тоже смотрите у нас стыкуется совпадает все у нас хорошо я надеюсь у вас тоже без проблем отпишитесь девчонки кто вязал как у вас все прошло вот и то же самое, эту сторону. Я рада. И здесь клетка у меня со совпадает. Так что все у нас красиво. Не хуже, чем у Red Valentina, согласитесь. Напишите мне. Мы же умнички. Мы молодцы. так. Так, так. Так, так. Все, и пришиваю я рукавчик, вот я ее приблавила, пришиваю. Кто на наружу швы, то тот на, на наружу, ну, я не думаю, что такие найдутся. Вот я больше чем уверена, что все спрячут швы точно так же, как и я, чтобы было аккуратненько. Вот, ну, смотрите, клеточка у нас совпала, все у нас прекрасно, все красиво получается. Пришиваю я рукавчик. Так, девчонки, манекенчик, пожалуйста, представление, модельки, шейка куда-то потянулась не туда, фотографии на мне, нравится, нравится, мне очень нравится то, что у меня получилось, девчонки, я думаю, это победа, так что вяжите, не пожалеете, стоит поиграться, чтобы потом иметь вот такую вот эффектную вещь, Класс класс мне нравится напишите вы получилось у меня или не получилось я довольна может я сильно самоуверена но я довольна девчонки все показала вам с разных сторон Несложные расчеты, и все село, в принципе, нормально. Единственное, что я хочу сказать, оригинал чуть поуже, но так, так, так, в моем случае я так была задумана, то есть я в облипку не хотела, а вот такой вот, потому что он не мне. Вот, такая вот, кляся тень, кляся тень. Все, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока, вяжите, присылайте мне в инстаграм обязательно фотографии, всеми фотографиями я делюсь в стори с вашими, со ссылочками на ваши аккаунты, вот, делитесь, мне, мне очень интересно, кто вяжет и какой результат у вас, все, девчоночки, еще раз прощаюсь, с вами была Вика, из школы рукоделия, всем пока-пока.